Ну что, ребята, ролик про ребенка последний, потому что на девочек я время не трачу, как не трачу, у меня есть своя, на которую я могу потратить время, а на ребенка, тем более он больше смахивает на трансвестита, да? потому что поступки женские, а выглядит как мужик, ну уж точно, больше времени тратить не буду. Записал я видеоролик, который вы можете посмотреть по ссылке из описания, где я говорю, что ребенка врет, ребенка, мош... ребенка мошенник, и он обманывает своих последователей. На что мне этот человек в личку написал вот такое сообщение. Ну что, олень, за такие слова отвечать придется. В Минске живешь? Мне похер твое мнение, но за слова ответишь. Тазик привязывай на жопу дырявый и скидывает мне скрин кстати от владислава Ребенка, но ну, от себя где-то он его сохранял что он нашел мою страницу вконтакте блин такой сыщик я уже это говорил но детективы в рой клубе пропадают безмозглые детективы потому что у меня даже на страницу вконтакте через youtube мой можно зайти о блин америку открыл наверное тем более у меня тут настоящие имя и фамилии и таких людей вообще я единственный такой, представляете с такими инициалами. Ну что, давайте дальше. Я ему там а, ответил в голосовом, как и в предыдущем видеоролике. А, все то же самое я ему сказал, пускай приезжает, мы ему тут уголовочку по-быстрому состряпаем. И вообще, что он вводит людей в заблуждение значит, является мошенником или тупым, поскольку а, преподносит информацию, в которой он не разбирается, с умным лицом. А, он мне пишет: Какой ты глупый? А, я и Пишу. «Ты давай приезжай. Хочу услышать, в чем я не прав, В том, что ты чмошник или в том, что он мошенник?» а, Ребенком мне пишет. «Твоя ошибка? Ты можешь высказывать свое мнение по поводу Роя и так далее. Да, но это не моя ошибка, это мое право. Но ты перешел на личности, и у тебя словесный понос. Дек, а, ну ладно. За который ответишь. Рано или поздно. Ты думаешь, я об тебя руки буду морать? Смешно» такой у него есть люди которые сделают это за него такие как ты плохо кончают удачи ну не знаю как насчет плохо вчера вроде все замечательно было диванный воин он мне еще пишет мой ответ о какой личности идет речь о твоей да б тебя ноги будут вытирать все, кому не лень, а ты, как обычно, все сглотнешь. Если бы ты не вводил людей в заблуждение по поводу оригинальных кошельков призм, то к тебе и вопросов не было. По сути, я тут ему отвечаю. Он говорит, ты можешь мнение высказывать свое по поводу Роя. Я свое мнение по поводу Роя высказываю, потому что Рой в основной своей массе, те, кто там рулят всем, Это как раз-таки вот такие вот псевдолидеры, как Ребенко, Мошкин и еще пара-тройка дурачков, которые просто обманывают людей, рассказывая им неверную информацию. Поэтому я могу, как и про Рой их представителей, так и про отдельных личностей, высказывать мнение, рассказывать, в чем они неправы, и тем самым, возможно, кому-то из людей открою глаза на то, что вообще вокруг них происходит. Так, теперь «Получай по заслугам». Я ему пишу «Руки мрать не хочешь» или «Женское начало в себе увидел и понял, что не вывезешь». Так приедь и покажи, что ты не диванный э, воин, тут имеется в виду, потому что он вот лично мне э, что-то предъявил за то, что я диванный воин. А, он скидывает смайлик, где ржет пес какой-то. Да, кстати, никто у меня структуру не забрал. И ни один человек не ушел с моей команды. Но я тебя поздравляю. Структуру у тебя не забрали. Ни один человек не ушел с команды. Значит, количество лохов, которые идут за тобой, оно, оно в принципе, неизменно. Хорошо, что оно и не растет. А, а структуру не забрали? Ну ладно. Ну а мошенникам обозвали и вором, и. Что-то тут ты ничего по этому поводу не пояснил. Схавал, сглотнул. И твое третье предложение было верное. Тебе реально затмила твоя желчь, кроя, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Третье предложение. Начинаем отсчитывать. Третье предложение такое. Если бы ты не вводил людей в заблуждение по поводу оригинальных кошельков призм, то к тебе и вопросов не было. Это мое третье предложение. То есть я ребенка говорю, все, что происходит... Почему я про тебя, на тебя делаю обзоры, это потому что ты врунишка мелкий или тупой. А это так и есть на самом деле. Ну, а какие тут еще могут быть варианты? А он тут почему-то приписывает, а, тебя реально затмила твоя желчь Крою и ты вообще не понимаешь, что происходит. А при чем тут Трой, ребенка? Я тебе говорю, ты обманул людей если ты не хотел их обманывать значит ты тупой и все равно как-то непонятны мне твои действия. Я же сегодня не еду на атомную электростанцию и не говорю людям, как им там работать, потому что я в этом ничего не понимаю. Так если ты ничего не понимаешь, в кошельках призм, то какого хрена ты даешь какие-то советы и какие-то инструкции? Вот мне это непонятно. И причем тут рой мне тоже непонятно. Если ты только и умеешь как хейтить, то мы работаем и людям помогаем, пишет Ребенко. Что такое хейт? Вот что такое хейт? Это если кто-то записывает видеоролик Ребенка и говорит «Призм, кошельки дырявые, держите все монеты призм на сигине». А я ему прихожу и говорю «Да ты чмошник». И все на этом. Тогда да, я хейчу необоснованно, а как-то человека принижаю. да? Но я говорю «Нет, Ребенка, не было ни одного раза, когда с оригинальных кошельков...» Из-за того, что кошельки дырявые, украли монеты. На Сигине такие случаи даже были, а на оригинальных кошельков такого не было. Нет никаких доказательств, что оригинальные кошельки, они какие-то дрявые. Поэтому я говорю, Ребенка, ты трепло или не очень? Где тут хейт? Я свои слова, каждое свое слово, я его обосновал. Это не хейт. Это критика такая у меня. Так, я ему пишу, жалкий, иди Мошкину поплачься, яйца появятся, жду в гости, там и посмотрим, кто прав, а кто нет. И тут вот я вижу сразу, да, 10.54, в 10.50 я ему написал, потом я захожу в 54, от него сообщение, мы видим, ну, что все неизменно. Ходите перебойся, и все остальные сообщения удалены. Вот это у нас мужчинки, так выступают. Мужчинка. Я им отдельную касту предлагаю для них выделить. Именно так вот и называть. Мужчинка. У всех, у кого. Все, у кого лидер Владислав Ребенко, это последователи мужчинки. Хотя вот не уверен, что у него есть орган, который доказывает хотя бы твою принадлежность к мужской особи ходить теперь бойся вот такой вот мне олень такое сообщение он мне написал наверное я должен был забояться да хрен тебе ребенка курочка ряба у нас такой был тоже было было ну я ему смайлики отправила все теперь мы видим что он и это сообщение уже удалил а потом я вообще думаю блин вот удалятор фигов думаю сейчас на видео засниму что это действительно его аккаунт и смотрите что тут происходит вот я перехожу нажимаю то есть на его фотку чтобы посмотреть профиль сразу все становится таким фиолетовым цветом что-то неладное думаю информация видна имя пользователя видно но это не photoshop можете на экспертизу отправить что у нас дальше происходит я выхожу назад, и мы видим Владислав Рябенко. Уже фотки нету, был давно. Это значит, что этот человек добавил меня в черный список. Вот такие у вас лидеры. Ну, тут в рифму пидеры, наверное, подходят, потому что... Ну, а как тут еще по-другому? Как тут еще по-другому можно реагировать вообще на человека, который сначала тебе угрозы кидает, чем-то угрожает. Сам первый, главное, написал с угрозами. Потом удаляет свои сообщения как девочка, не знаю, может он а, о своей безопасности, да, чтобы потом не было доказательств. Вдруг он завтра дуручка ручка какого-нибудь наймет, который меня там завалит, где-нибудь в канаве оставит, и люди скажут, так давайте посмотрим, кто ему там угрожал. И хоп, ребенка в телеграме да. А тут он уже об этом позаботился. И все потер, и в черный список даже занес. Так вообще только брошенные, обиженные телки какие-то поступают, в принципе, ребенка им и является ей, ей, телкой. Как вообще жене Ребенка с ним жить приходится, когда у нее муж долбоеб какой-то? Наверное, она все-таки себя чуть-чуть обманывает и думает: блин, крутой мужик, он людей там чему-то обучает. Он людям рассказывает, что надо брать кредиты, покупать тачки в кредиты, а потом со стейкинга Юми их выплачивать. Так, такие лидеры у вас в рой Обидно мне было бы, если бы моя вторая половинка была вот этим вот чмом, ну, по-другому тут не назовешь. Дети, не знаю, есть или нет, если есть, ваш батя, во-первых, не очень хороший человек, во-вторых, не очень умный. Поэтому единственный урок от него вам будет, это не повторять его действий. Желательно, чтобы такие люди вообще как вид вымирали, чтобы тупых людей было как можно меньше на земле. Ну или тех, кто прикидываются овечками, а сами являются мошенниками какими-то, которых э, на детородном органе, как я уже говорил при Ребенка, крутят один человек, ВМ, Владимир Мошкин, а он этому и радуется, и дальше продолжает ему там э, коленки целовать. Или сидеть у него на коленках, тут мы уже не знаем. Вот есть этот персонаж, кем является ребенка, как вы думаете, как вы думаете, по-мужски он поступил или нет, и вообще лидер это, или лоховод, ну, лидер лохов, пишите об этом в комментариях.